Консорциум новой технологии следующий слайд, пожалуйста, был создан в 2012 году на базе головной компании «Новтех», которая выступает на рынке с 2005 года. И основной задачей консорциума для является создание и внедрение современных инновационных систем оборотного охлаждения на промышленных предприятиях. На сегодняшний день, следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день консорциум обладает более шести патентами на изобретение полезной модели и также является лидером на рынке по производству систем охлаждения на базе революционной графии и единственным уникальным предприятием, которое выполняет весь комплекс услуг от проекта до строительства и установочных работ в области систем охлаждения. В короткую структуре в состав консорциума входят такие предприятия, как Новтех-проект, это исследовательский проектный центр НИЮТЕК, производственная организация, обещающая за изготовление гратерин, фильтров, металлоконструкций на своих промышленных площадях. И тех непосредственно на базе которой был создан консорциум, головное предприятие, оказывающее весь комплекс услуг. Пожалуйста. Компания также имеет международный сертификат качество, экологический сертификат, а также различные рекомендации о использовании наших технологий на промышленных предприятиях от ведущих предприятий и не России. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, наши патенты. Как, наверное, всем присутствующим известно, в основе любой системы охлаждения оборотной воды на промышленных предприятиях лежит устройство холодильное, такое как градильник. Градирные известны давно, с начала прошлого столетия, и в Советском Союзе и странах СНГ а, большинство градирен а, на сегодняшний день а, разменяют уже 30-х лет на туре 5 а, И большинство из них представлены, представлены башенным типом и вентилятором. А, причем стоит отметить, что а, раньше при проектировании зачастую а, во главе у вас стояла экономическая эффективность и снижение капитальных затрат, жертвуя зачастую эффективностью охлаждения при подборе и проектировании градильня. А для промышленных предприятий, для которых выпуск конечного продукта напрямую связан с качеством и оборотной воды, неправильно подобранная градирня или неверно спроектированная система охлаждения приводит к снижению выхода конечного продукта в два и более раз особенно в летний период, когда э, заметно сказывается э, на качестве, на температуре охлажденной воды, наш консорциум предлагает эжекционные градирни и систему охлаждения на их базе, причем эжекционные градирни нашего патентованное изобретение, нашего производства и наши градирни способны заменить Полноценно и более эффективно как классические вентиляторные, так и башенные градины, определенные производительства. Дальше, пожалуйста. Коротко о принципе работы. Эжекционная градильня основана на эффекте эжекции, который заключается в следующем среда с высоким давлением, движущейся с большой скоростью, увлекает в движение среду с более низким давлением. Увлекаемая среда называется эжектирование. В наших градинях. Среда с высоким давлением — это охлаждаемая оборотная вода, а эжектируемая среда — это атмосферный воздух. Эффект эжекции достигается за счет взаимодействия эжекционных форсунок, э, также выступающих, э, как наша разработка, и в совокупности с направляющими каналами для водо-воздушной смеси, э, которые входят в конструкцию нашей трейдеры. Дальше, пожалуйста. На данном слайде представлен схематично принцип работы наших форсунок с каналами. Вода оборотная распыляется через форсунку под определенным давлением. В направляющий канал, который входит в состав предельного Факел водный перекрывает сечение канала. На входе в канал область 1, область 2, отмеченная на слайде, возникает разрежение и начинает эжексироваться атмосферный воздух. Причем скорость поступления атмосферного воздуха в градину достигает 12-14 метров в секунду. Расходы, соответственно, колоссальные. На 100 кубов оборотной воды у нас средний расход воздуха 200 тысяч метров кубических в час. Следует также отметить, что благодаря конструкции наших форсунок внутри факела присутствует так называемая вакуумная игла, дополнительная область эжексируемого воздуха поступающего через канал внутри форсунки, который в свою очередь идентифицирует процесс испарения и приводит к повышению эффективности охлаждения на Дальше, пожалуйста. Эффективность работы форсунок и галитин-самов подтверждена многолетним использованием на различных промышленных предприятиях. Форсунки легко обслуживаемые, не требуют больших затрат ни для производства, ни для установки, отличаются стабильным, стабильной плотностью орошения, мелкой размером капли и способны, не позволяют производить прочистку форсунок в случае засорения, без остановки работы гравильных целых, что значительно упрощает эксплуатацию системы. Ну, на данном слайде представлены некоторые из наших форсунок. Форсунки Отбираются в зависимости от расхода, от состава воды. Могут работать, не требуют специальной водоподготовки, могут работать на воде с присутствием механических примесей, неким содержанием нефти и массив полуродуктов в воде, без ухудшения, без снижения эффективности. Модельный ряд компании представлен различными градильнями. Среди первых, которые вели в основу компании, это модульные градильни, инжекционные. Модульный ряд насчитывает больше 10 модулей. Модульная структура градильни она позволяет перевозить градильни в готовом виде, доставлять на место установки, на объект заказчику и упрощает процедуру монтажа. То есть заказчику остается ввести напорный планец и длинный фланец. Градивня представляется в готовом виде и обычный транспорт. С недавнего времени в модельном ряду представлены эжекционные каркасные на большую производительность. Аналогов у нее нет ни в России, ни, насколько я знаю, за рубежом. Производительность градивни от 2000 и более. В принципе, до тысяч кубов через градивню пропустить возможно. Выгодно отличает данную гардильню от тепловых вентиляторных и башенных аналогов от ее габарита. Диаметр гардильни не превышает 20 метров, высота 10-12 метров. Данная гардильня уже не является модульной, осуществляется сборка на приемном бассейне на месте заказчика. Градильня также работает по выжигационной технологии. Форсунки располагаются напротив окон два ряда. Градильня не имеет внутренней начинки, все наши градильни не имеют внутренней начинки, что отличает их от вентиляторов не от рассеек, а отсутствует вентилятор, отсутствуют подвижные механические части. Дальше, В а, недавнее время был осуществлен проект модернизации башенной тепловой градильни. А, для него была разработана башенная реакционная конструкция. А, в основе своей она сохранила общий вид типовой тепловой башенной градильни площадь расширения 324 м2, но в нее был добавлен эжекционный коллектор в верхнюю часть воздуха входа в комнат по периметру с нашими форсунками, что позволило увеличить как гидравлическую нагрузку на наградили до 50%, так и теплосъем на том объекте, я расскажу чуть позже, он увеличился на 2-4 градуса. Дальше, пожалуйста. А, ну и как еще один вариант э, гарантирный, это моноблок, э, гарантирный поставляется в готовом виде, с насосной станцией, с насосным оборудованием, э, фильтрующим оборудованием, приемными костями. Все это располагается в блок контейнера, инжекционные модули, сама гарантирная устанавливается на его крыше. Это также в э, транспортных габаритах поставляется заказчику в готовом виде, э, что значительно упрощает процедуру строительно-монтажных работ и установок. То есть привезли, поставили, запустили. Дальше, градильня, так как, я, я уже говорил, нет вентиляторов, соответственно, нет механических шумов, нет динамической нагрузки и подрушающих вибраций, которые характерны для вентиляторных градильня. вот Благодаря этому, наше градильня можно устанавливать как на крыше на цехов предприятий насосной станции, так и вплотную к стенам зданий производственных. Что неоднократно нами было осуществлено, также исполнение из пластика металла, не несет большую нагрузку на кровлю. Это позволяет э, значительно снизить затраты на м, трубопроводные сети, на мощность насосного оборудования и на территориальные, то есть на территории. Э, энергоэффективность эжекционных городили. Почему же они так м, хороши? Э, наши режекционные гародили обеспечивают стабильный теплосъем на протяжении всего м, года работы. Мне не зависит от ну, как, не требует жесткого качества э, охлаждаемой воды, не требует специальной системы водоподготовки. Глубина охлаждения в нашей градиве 2-3 градуса выше смощного термометра. Э, если правильно подобрать градивню, правильно подобрать насосное оборудование э, под конкретную задачу, э, суммарные затраты электроэнергии за год.. Э, будут а в некоторых случаях и значительно меньше, чем затраты на работу типовой вентиляторной градильни. Наши градильни, наши насосные станции комплектуются современными системами автоматики, которые в реальном времени контролируют работу всей системы охлаждения в целом, управляют работой инжекционной градильни и экономят электроэнергию путем эффективного перераспределения задействованных насосов подачи наградили на оборудование, в зависимости от параметров окружающего воздуха, от параметров охлаждаемой воды. Тем самым за, за год э, суммарно экономится до 50% электроэнергии по сравнению с типовыми наградили. А, на потери оборотной воды идут только на испарение наградили. открытого испарительного типа, как вентиляторные машины. Поэтому для охлаждения воды основной вклад вносит испарение. Подпитка в системе служит только на компенсацию испарения. Это не превышает 1% на каждые 5 градусов перепада. Капельного уноса на графине практически нет. Доля капельного носа составляет не больше 1.00%. Благодаря капельному тепломассоотмену в графине и его высокой площади, которая может достигать до 450 квадратных метров на 1 кубический метр охлаждаемой воды. Мы можем увеличить гидравлическую нагрузку на нашей градильне на 25-30% Сохранив габариты типовой вентиляторной градины И сохранив эффективность теплосъемки Ну и стоит отметить, конечно же, низкую стоимость Как низкую личную капитальную затрат на установку градиля Так и простоту и низкую стоимость эксплуатации то есть Отсутствие подвода электроэнергии, отсутствие механических движущихся частей делает градирню практически э, беспроблемной и сводит к минимуму ее техническое обслуживание. То есть требуется обычный охот, проверка, работоспособности форсума, которые располагаются с ним и легко доступны при работе градирни. Не требует остановки градирни и система системы в целом. Дальше просто. Э, ну, на данном слайде качественно представлена потребление электроэнергии, то есть работа в автоматическом режиме в режиме старт-стоп в зимний период, поддерживает заданную температуру охлажденной воды, все это контролируется с системой автоматически. Сводная таблица, представлена на данном слайде, сравнение типовых вентиляторных плашенных и режекционных градирья серии МТ производства нашего консорциума. По гидравлической нагрузке нашей градирни. Это начиная от 5 метров кубических через градильную до десятков тысяч, возможно. Что сопоставимо и как с вентиляторными градильнями, так и с некоторыми башенными аналогами. Э -э глубина охлаждения у нас э до, до 3 градусов выше мощным термометра, как я говорил. Теплосъем без рециркуляции в один контур один прогон составляет 80 градусов, что э -э соответствует теплосъему вентиляторным градильням. Башенные градильни в данном плане макали вместо там градусов всеми уделенные расход электроэнергии на работу насосного оборудования отнесенных к кубическому метру охлажденной воды у нас находится между башенными вентиляторными градирами. Башня башенные градирни в этом плане реагирует потом идем кжексонный градирни нашего производства дальше вентиляторный градирни. Выделенные затраты на строительство градирни у нас самые низкие. Они раза в 3-4 не ниже, чем для типовой витилляторной градильни, с водой производительности, и в 5-6 раз ниже вашей градильни, соответственно. Благодаря этому наша градильня окупается в течение одного года. Вместе с тем стоит отметить, что гарантийный срок работы нашей градильни 5 лет, а общий срок службы не менее 25 лет, что значительно выше, чем типовой витилляторной градильни. То есть в течение пяти лет вам не потребуется никаких капитальных ремонтов, ну и, скорее всего, в течение 25 лет тоже. Дальше, пожалуйста. Но, здесь обобщающая сравнительная табличка сравнения с типовой вентилятором с точки зрения эксплуатации. А, наверное, проблема вентилятора вентиляции многим известна. А, это и в в зимний период потребления электроэнергии за счет работы вентиляторов, соответственно, прямое подача электроэнергии в вентиляции что делать не безопасные. возможность возгорания, засорения оросителя, внутреннего содержания насадки, и, соответственно ухудшение общего сеплосъема градильни и многое другое. Наши градильни этого всего лишены. У нас отсутствуют оросители, вентиляторы и прочие механические движущие части. Фаршунки легко прочищаемы. Нет ограничения по температуре воды нагретой, подачи наградилина. Для витиллятора наградилина это не больше 50-60 градусов. У нас можно подавать все 90 Подпитка служит на капельного сасовоспарения, нет капельного уноса. Суммарный КПД выше вентиляторного аналога на 15-30%. Ну и возможность регулировки теплосъема как плавно, так и дискретно на протяжении всего года тоже присутствует. Дальше, пожалуйста. Ну, вот некоторые примеры, что происходит с на оградениями. Обмерзают, вырушаются за счет обмерзания. Ну и возгорание, которое тоже имеет место быть. Дальше, пожалуйста. Также консорсом занимается не только установка нового гравилья, но и модернизация тепловых вентиляторных с применением наших технологий. Идея модернизации заключается в выбирании из конструкции вентиляторного гравилья всего лишнего для нас, это вентиляторы, диффузоры, внутреннее наполнение. На срезе воздуховходных окон устанавливаются наши коллекторы с форсунками. И гравильный работает на том же давлении зачастую, без потребления электроэнергии на вентиляторе, без необходимости их обслуживания, и зачастую позволяет увеличить гидравлическую нагрузку, сохранив габариты тепловые вентиляторы на Дальше, Дальше, несколько примеров практической реализации. На Карагалинской ТЭЦ, вставляющей в Стафаренбургской КДК в прошлом, в году была проведена работа по модернизации типовой машины градивни БГ-324 э, э, с полным перестройством ее каркаса несущего и сохранением приемного бассейна. Mm -hmm. Вот данный проект была разработана базовая жекционная градивня, представленная на рисунке. Э, по результатам работы буду э, куда... встречать. По системы а, удалось увеличить гидравлическую нагрузку на с 2800 до 5000 а, с параллельным увеличением а, температурного перепада на градильный. При гидравлической нагрузке в 5000 он возрос на 2 градуса, при сохранении гидравлической нагрузки 2800 мм в час он возрос практически на 5 градусов. А, Причем следует отметить, что насосное оборудование и водораспределительная система остались соответствующие машины градирам. Дальше, пожалуйста. Дальше, пожалуйста. В Санкт-Петербурге одно из самых представительных наших предприятий это нефть завод, входящий в ряд Холминг. На нем практически весь завод переоборудован по нашей технологии, установлены несколько градирам. Одна из них в 2011, -2011 году эксплуатируется, состоит из четырех модулей, насосной станции, система автоматики, и обеспечивает да, от 7000 кВт в час и поддерживает 25-26 градусов в летний период при 30 кг на улице. Дальше, пожалуйста. Данная градильня установлена там же, на немском заводе, но ну, меньшей мощности, два модуля. Дальше, пожалуйста. На том же немском заводе установлена Границария, состоящий из 8-ми и двух модулей, установлена замен типовой вентиляторной наградильной ВГ-синтези. Ну и, да, вот заканчиваю. Одно из таких самых, самого жаркого региона в России — Волгоградский регион. Там на предприятии Краустик, на химическом предприятии, установлена наша система охлаждения. Рассчитана на теплосъем 5,5 тыс. кВт и поддерживает температуру летом, при период на улице вот. не более 26 градусов. Здесь. Работает 2 комнатам после этого. Что, ну, дальше в презентации раз, разные примеры представлены. Наиболее характерные для нас это как различные предприятия пищевой промышленности, металлургический, военно-промышленный комплекс, работаем по всей стране и ближнему зарубежному. Есть опыт международных э, заказов для Беларуси, Казахстана, и Казахстан. и участие в международной выставке в Губай, где наша система вошла в состав уприснительного завода, разработанного немецкой феррой. Э, у меня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Про а, Невский завод пригодится. Да. Хочу еще отметить, что завтра будет организован выезд на Невский завод, где можно будет вживую посмотреть. У нас в инвентарной части написано энергоэффективность, да, там улучшение 30%. А в сравнительной таблице этого я не увидел. У вас 180. Сравнительно таблица. Да, в сравнительной таблице у вас она даже в средняя величина является в сравнении с тремя типами герои. Средняя величина у нас идет по расходам проживания. Там в таблице было приведена удельная затрата, да, удельная затрата на, на, на, на, кубический, на кубический метр. метр. Вот, а, вот а, это, а? это отличный отличные yeah. да, отличные mm -hmm. но он не говорит о 30 процентов. он как раз и не говорит о том, что у вас 30 процентов. Yeah. Энергоресурс. Ну 30 процентов там представлен для вентиляторной кладки. Yeah. Yeah. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Все вопросы? Спасибо. Разработка и внедрение систем автоматизации технологических процессов в сфере...